начать но я мне это делать у меня будет я не хочу так я начал мы тут мы тут уже выживаем но я только сейчас додумался до записи гений да гений Ч ну, ну как? просто я тут такой уже вы... я кажется нашел каньон в воде но это не каньон это просто не прогруженные чанки я могу Сейчас принести я тростник, чтобы пас... О, шахта огромная. Ограни... Какой каньон! Каньон! Сделай я... сделай меня! А можно к тебе, тебе тпш написать? И, пожалуйста, сделай меня эти. Кем? Ока, окон. Зачем Бубочка, тебе окко? Мне у... нужно око. Так скажи, я тебе выдам. Чтоб на всякие пожарные, ты как хотя тебе и помогаешь. Или если у меня там. Если я буду, если что, я сам могу возрождать. Спасибо. Только в этой в капсуле. У нас теперь 7 шерсти, мы можем скрафтить кровать. Давай-давай-давай-давай, если что, есть ко мне, у меня тут все мирно, я пока что просто э, сношу гору, я думаю, под десятый день мы уже... Я, кстати, вот сейчас вам покажу, что это не фейковые жизни, не, не текстурпак, вот жизни, а вот текстурпаки, видите, нету активированных текстурпаков. А у меня есть очень много паков, и... но я ими не пользуюсь на один потому что я скидывался. Я их пользуюсь только на один потому что я скидывался. Это логичный логич. Как долго сейчас до тебя плыть? О, у нас тут вот капсула, ну это так, если возрождение. Ну Это и мы его гору разрушаем. Это моего возрождения, потому что я умираю не поднял, а по дням, а по часам. Да, ты можешь ну в любой момент умереть. Ну, я, я могу умереть за одну секунду, так что. Ну, ты сейчас чуть не умер. Я. У меня. я прыгала, потому что у меня была полностью хп впустиновый. Смотри, смотри, смотри паркур. Ладно, скрафчу, скрафчу одну золотую лопату. А, нет, у меня еще... железная лопата еще Смотри. целая. Опа, пар... разобьешься, я тебя не буду возрождать. Ну, капсула будет. Сам, капсула будет, а сам я тебя не буду. Я сам себя могу возродить. Оп. Оу, нам нужно тут всё, убрать поехали, эту поехали, гору, поехали, она вообще поехали, поехали, нам. Поехали, поехали, поехали. Мы хотим не вот раз, здесь час сейчас... сделать все равнину, ну там без горы никаких. Сейчас вот это все надо сносить, чтобы нам было вот, кайф. А у меня кирка, сло... у меня кирка сломалась просто офигенно. Ну-ка, я залезу-ка наверх, посмотрю, сколько нам еще осталось копать. Ну, как сказать, нам копать тут? Вообще офигенно много. Ну, главное, вот эту всю землю я уберу. Может, может, прям брать песок тут, дофига его. Прям, может, прям навалом вот так вот брать. Прям его, прям, умеет. А. его очень много, прям, прям, мэ. можно. А давай расширим э, это. Остров расширим. Вот. Ну расширяя я расширить? пока, я пока буду а этот я... ходить дальше. Разу. Ладно, давай сейчас, сейчас сейчас, все будет. Сейчас я расширю его. Тут ты свой, э, ты свой остров не не узнаешь. Так, берем. Так, все вот эту сла. Э э сложим. Берем только песок. Прям только песок. И по. Рамо! У, э у нас пищань. Это, это, что делаешь? Расширяешь? Расширяю. Окей. Okay. Я Ширяю. думаю, по депутаты деньги у нас будет, будет уже огромный.. Э Э, остров, потому что, ну, огромный, прям, да, а, а ты сделала нам кровать? Нет, еще пока. Кстати, помнишь, когда мы с тобой в первый раз начали хардкор играть с Колей? Ты, я тебя ударил и ты меня начал бить, и я умер. Я не помню такого. А я помню, ты, я тебя ударила, и ты меня бить начал, и я умер. старые записи. Я это видео выложил mm. и его ютуб нафбан! Почему? Не знаю. Может потому что мы что-то там говорили плохое, но вообще мы никогда мы, не вытерялись. Мы ничего не блин. говорили там, но он не на бан. Блин, золотая не лопата, не лопата, лопата, заодно блин. очень быстро она быстро очень копает, быстро очень копает, но очень быстро ломается. У нас просто дерево... Всё, на я, я просто половину раскопала, и она сломалась. Так, теперь э будем расширять вес земли. Она полумня будет. И у нас... Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Я сейчас расправлю расплавлю одиннадцать железа. И я могу сделать один... А, целых одиннадцать целых железа. Семь с половиной у нас в земле. Так что я поехал. А я, Просто блин, поехал тут дерево. Воды. Почему тут дерево не убирается? Я не в курсе. О, кстати, тростник надо посадить. И мне тоже тростник. Вот, вот тростник, вот, вот. Ты в удобном месте посадил их. Вот сюда лучше их посадить. Во. И вот еще тростничок. И что вы понимаете, он умер уже два раза. За вы при чем-то? Я чуть, чуть один раз не умер. У меня была одна жизнь, за мной гнался скелет. Он меня выстрелил, у меня было одно хп с половиной. Ии, для, для меня удивление, я выжил. Ладно, почему? Везение не думаю. Так, первый земли закончился, но я все равно начинаю расширять, потому что у меня их 6 ну, 7,5. Тут, тут, тут еще я... надо это, тут вот еще вот надо и... воду убрать. Просто вот так вот делаем и кайф. Убрала. Я сейчас тут Посмотрим воду. Просто... у нас уже большой, нормальный такой уже на котором мы Просто кайф. Кай, кай, кай, кай-кай. Так, хоп хоп хоп хоп устраиваем. -хо, надо воду убрать, чтобы было красиво выглядело. Не, я сейчас там переплавится железо. Я только что воду убрал здесь. Надо здесь всю Но воду. Нет, тут нет. надо всю воду убирать. А я тут пока что на... И дерево на... надо убирать, оно вообще везде мешается. Я его просто выращивал, чтобы у нас было побольше. О, а я могу целых, од... целых несколько лопат скрафтить. Одну. Молодец. Скрафтил одну лопату. Кстати, лопаты лопаты тоже быстро листово ломаются. Пош... Там еще один. Ты думаешь, я... Ну, ты думаешь, я... Сколько, Сколько я, по моему мнению, я играю в Майнкрафт на карте? Я не знаю. Три года. Мы ну, четыре, ладно. Я пять играю. О. Поздравляю. сломать? О! Если считаю с телефона, то 6 или 7, я не помню. А, если, а, а, а у меня, если считаю с телефона, э, 7, я 2 года играл с телефоном. Бунтус. Я ну, где-то ну, в 4 я... года начал на телефоне играть или в 3. А я в 6. Когда мне было 3 года, я вообще не понял, что делать я... в этом Майнкрафте. Я 4 года начал играть на мамином телефоне Майнкрафт. А я еще на мамином телефоне скачивал. Том, говоря, говорящий Том, потом заходил на него и как думал, что... Говорящий Том, который не срал, не ел, не мылся 11 лет. Говорящий Том, который не срал, не сал, не ел, не мылся 11 лет. Он, он. был скачанным на мамином телефоне очень долго. Э, скра э, скрафти нам. Э, Знаешь, когда я играл в говорящего Тома, у меня ему было целых 106 лет. Давайте, скрафти нам гроте, мы сейчас по спиной кайф будет. Пожалуйста. Сейчас скрафтим. О, то есть лопату да У тебя она не сломается, быстрее! Она наполовину уже сломана. Сейчас стреляют, пойдут. Да давай давай быстрее, блин. У меня еще лопата не сломалась. Чувак, ну давай быстрей, пожалуйста. Сейчас лопату доломаю, тут вообще немножко осталось. У меня с ним факелов, ничего, я, я вообще никуда не ходил. Я просто строил лампу. Я... Все, все, сломалось? И... Ну иди быстрей домой. Сейчас и все. Быстрей, все я это, сделаю. все это добуду. Давай, давай, давай, ну, давай, давай. возьму... Давай. Блин, сейчас я выключу этот автопрыжок. я Да, да, я его выключаю. всегда. Я, я да, а, за мной, кажется, я... маленький зомби бежит. Стреляй, делай, делай, делай, делай. Стреляй, а, Блин, я... наверное, Надя... Я, блин, неправильно кравчу эту. Сейчас подожди. Мне хватает. Спасибо за землю. Я буду на следующий день. Спасибо за дерево. Положим сюда. Спасибо за еще что. Спасибо. Так, за... я буду, за... я буду спать здесь. А ты где? Э, я хочу вот здесь. Вс, давай. я сейчас ну, текст ладно. очищу. Да, вот он был застрелит в скелет. Ой, через скелет и, и фон разбился на свет. Ну, вот. Он А меня причем здесь нету, где я умирал. Да, нету. Чати. Нет. А, и что нам делать дальше здесь? Дальше гору сносить. Гору сносить, дядь. А я буду... А нам а почти буду... что вообще. Кстати, а давай потом огородим вот этот наш остров вообще этим огородим. Нет, yes, а давай, я, я, я еще буду расширять там, что пока что не огородим. Да я скажу, капец, я нам делала, еще да, много да. надо его ломать, эту гору, но мы ее и так уже наполовину сломали. Са так я уже половины не горы, не горы не нет? Капец, не половину горы нет уже. Я пока решаю... Все пока что кайф. Почему у меня треснет не ставится это вопрос в жизни, Ко который я случайно сломал, не знаю даже как. Как? как? Как он ломается? Как? Почему он ломается? Теперь. Ну, ладно? А чем? Так, все, ладно. Все, все нормально. Стоит. Так, я теперь понял, почему, почему он ломается. Так, так, я теперь хотя бы понял это. Сейчас будет ломать. Сейчас он не будет ломаться. Будем рейд проводить? Рейд? Да. А, а ты что, откуда рейд нашел? Не, просто будем? Ну, я, я бы не желал. Но не хочу, как ты Пока что не хочу. Да, я, но думаю, но... я думаю, мы умрем этом, на этом рейде. Будущее? Будущее? На будущее давай. На будущее. И когда а у нас вот прям сейчас... зачарования будут, на зарит будет, все будет. Да, да, да, да, да. да А сейчас я не согласен. пока что. Пока что я не согласен. И тем более здесь стоит сложность сложная. Молодец, потому что ты это сделаешь. А с помощью команды я могу поставить нормальные. А, давай нормальные, пожалуйста. Ну а что, на хардкоре играть на нормальной. Mm -hmm. Ну окей. Крипер взорвал, чтобы ты поняла. Крипер! Крипер! Откуда в доме Крипер? А я откуда знал, подожди. Осветить надо Где? было. Дырочки какие-нибудь делать. Все, Ладно, все буду, здорово. буду ждать. А, о, здорово. Зародился. Все, okay. Хоть господи, спасибо, спасибо, что ты вызвал, выжил. Выжил. Эээ. А что с ним? Э! А, ну пусть будет таким открытым, я хочу скрин сделать. сломалась нет без... сломалась и третий раз уже умер третий раз потому что я не знала то что у меня сзади крем вообще я даже его не слышу а он потому что я не в наушниках это логично я потерял двери это обидно очень сейчас я двухствольные двери сделаю я Окей, ты выговорил, я не знаю. У сложность-то не поменялось. У нас упоры сложные. Капец. Капе. Капе, кафе, кафе. Капе, капе. капе, капе. Я? я, короче, хочу вход. Я хочу, короче, вход красивый сделать. Нам дом. Так что сейчас уходи оттуда, я буду красивый дом навыку делать. Ну, а, а так. А хер тип, турби, вс такое. Раз, два, три, четыре, пять. У меня сломалось. Оп. Поздравляю. Я хочу. Не ну, упак. не бывает? Так, я, хотел, а я что И ты кровати рядом поставил? Да. Ну я хочу, я хочу так. Не. Ты об этом подумал? что я не хочу так. Я не хочу так, я хочу здесь теперь тоже. И вот так булыжником закрою. Буду вот тут так спать. Да, фи... да не ломай. Я вот... Не-не-не-не, я так за стольких у нас тут не смогу У меня и сидела. Это что я здесь... Я, я здесь буду я? спать. Я? Я его не... А ты и здесь будешь спать. Ты здесь будешь спать? Я, да. А, ну, окей, тогда... Конечно, я не задохнусь в ней, когда начну вставать. Блин, а, а я шатаю, у меня же там... Не, ну так нормально, мы уже половину, мы уже наверху всю землю убрали. Убрал, я. Я, короче, сейчас буду нормально нам домик делать. С архитектурой. Ч там за царев. Ч там за царевные а? идут? У нас 12, короче. Я. Хор... ч короче... я хочу? О, я хочу удары делать. Да? так. я так хотел с фантом фантоном. фантом на манмам, блин. Фантом, блин. Фантом хотел. Фантома хотел встретить. Два, три. А, забыл. Подожди, забыл, забыл, забыл то, что мне так надо сделать. Короче, короче, я хочу крыш. Смотри, смотри, сейчас старик просто будет. Ты сейчас посмотришь, как я сделала. Только и сейчас. О, уголь. О, ну и наконец-то фахики мы наконец фа поставим. Я нашел немного угля, даже много угля. Класс, кайф, офигенный. Ну, гора, мы тебя все равно сносить будем. А, у меня кирка сломалась. Хорошо, что не алмазная. Блин, алмазная даже быстрее копает. 20, 21 уже угля. делать штучку, короче, я забыл, как одну штучку делать. вроде там надо нужны палочки, палочки, палочки, палочки, Повращу, палочки. паура, я палочки. добыл все, конец. делаем палки вроде бы, как надо сделать вот так и так. а нет. пока. за счетом Раз, два, три. Так, ладно, книжка давай. Локи. Ты хоть а -а -а -а. посмотри, как я снс голову Почти снял. А я смотрю, а я смотрю тут не показан по Я еще не половину снял. <Suiteennamology> а а, -а, -а, -а, -а! Всё, я понял, как это всё делать. А чё ты сделать-то <-commentceu> хочешь? три. Всё, готово! А чё ты сделать хочешь? Ну, короче, посмотрю. о о о домой, видишь. Раз, два. Три. Жалко, что завтра в школу. Что? Мне жалко, что в школу завтра. Ну ничего, один, два денечка, А ты нормально. со какой смены учишься? В первом. Мне еще завтра рано вставаю, господи. Со какой первом... кай... Сейчас Ой, иди, иди, иди, мне Этот песок проклятый надо убрать. Yeah. У меня самый не самый нелюбимый блок это блоки те, которые падают. Это как гравий и как песок. Вот почему другие блоки не падают. Я покакал. Я забыл, что Ой, тут вода. О, хорошо, а, классно. Открывай двери. Сейчас факел скрафчу. Короче, на сам крафт. Это кровать заблокирована. А, ну, открой Бангули, а! Там много угля Я сейчас, я сейчас, я, я сейчас положу все, что я добыл. Вот на тебе песок, на тебе, вот, Спасибо, вот. просто офигеть! Ну и вот, вот, и яблочко. Но вот, очень много это не работает я равно это ты помогу. ходишь возле меня и светишься факел потому что у тебя в руках пожалуйста. как нормально мы так гору снесли мне помочь Чем? сделать склад склад сделать блин еще гору сносить Я вот так вот и хотел сделать, а ты и ломал сразу же. Я хотел вот так же сделать. Я сейчас играю. Да. Я с Лха играю. Помоги, пожалуйста, Я пас, с Лха Помоги склад сделать. А? Помоги склад. Вот он. Помоги склад сделать, пожалуйста. А? А? А? Да, Лвин. Лва, нет, пока с ним играю. Можешь мне склад сделать, пожалуйста? Да сейчас. Мне горы сносить. Почти весь песок убрался из горы. А Не, можешь? да сейчас. Не, ну вроде я почти что все убрал. Весь песок убрал. Если не считая вот эти твердые блоки, то весь песок убран. Ну да, весь песок убран. Да, убран, убран, убран, убран, убран, убран. Осталось еще вот эти кусочки земли убрать. Не, ну это мы потом, а? это уже мелочь. Кема, а есть одна это, это делаю эту, э, саму вот эту вот, ну, короче, я склад делаю в этой скале, если одна проблема Почему? Или, или в другом месте, вот. Но то точно не в этой, потому что там слишком много писка. Очень. Прям внутри там. Но мы же эту сносить, ну, знаешь, мы можем вот эту часть оставить, а саму гору да. снести. Да, да, да, можно, можно, ладно. Я просто не знала, как это решить. Я вот сначала, я теперь буду убирать вот эти блоки, песочные блоки, твердые. Можно называть песковный бетон. Так. Так, вот тут я убрал. Так, вот здесь убрать. Тут вообще много. Убирать, если бы на эффективность было бы вообще прекрасно. У нас сейчас что-то раскопаем и один камень останется. Останется один камень сломать. Я за все это время ни разу не ум. Там вроде у меня, у меня, вот там же. У меня стак дерева. Где дерево? Ну, можешь просто добыть, у меня есть стак дерева. Я тут доламываю эти песковный бетон. Можно из этих песковных. Из песков можно сделать пирамиду на, на каком-то островке. Ну, конечно. Э -э -э Дерево нужно очень. У меня только стак. Чтобы, чтобы сделать сундуки? Я сейчас буду, короче, делать штучку. У меня стак. Я, короче, сейчас буду переносить сунду сундук, который у нас у дома. Буду переносить в склад. На склад. О, еще да. уголек. Баболька. И да, два. два, три. О, много уголька. А это хорошо, когда много уголька. Очень. Это очень хорошо опять здесь много этого песковного бетона как-то понимается только замочился на вот этом моменте э -э, мне надо еще расширять и нормально или нормально лучше еще расширить на несколько блоков а на, лучше на три блока еще расширить расширить на три блока я пошел на дни блока расширивать. Ой, я почти доломал. Можно из этих блоков сделать пирамиду на каком-то островке другом. Я буду, я буду из этого лишнего песковного бетона делать пирамиду. То есть нечего, я буду пирамиду. Пирамиду ломать. Ну как переломать, делать? А зачем нам эта пирамида? Тар да, для красоты. Ну может там ну, еще что-то будет. Посмотрим. Все, я все бетонные блоки убрал. Глина здесь. Нам глина нужна? Глина, да. Ну я тут, ну, ну ладно, еще пойду забуду я добыл две длины все скоро буду еще эти бетонные значит вот эта гора нам не нужна вот эта. какая вот а ну вот эта в котором ты хотел склад сделать первый раз да да да э можешь ее сносить? посвящен тебе делай капец я умотался ее уже ломать может ее уже отложить эту гору вот эту большую Ты чё, на, на три блока? А, ну да, ты на три. Так. А куда половина тростника делась? Вот она. Она сломалась, я, короче, наложу. Посади еще куда-нибудь. Там. Дай мне тростник весь. Э, весь тростник? Да. Угу. Ну, два тростника можно и вот сюда, сюда. Вот там там же еще вот тростник вырос а еще тут много тростника выросла. буду еще можно еще вот здесь блин а он же садится а вот он все правильно садится у меня еще тоже куча была этого тростника а ты на склад перетащил? тростника здесь к сожалению нет ладно я пойду начинать строить эту пирамиду знаешь что-то долго что-то долго ночь не наступает ты не знаешь почему так вот так что-то так ночь не наступает долго долго как-то ночь не наступает странненько Вот здесь такое хорошенькое место для пирамиды. Пи... А, это песчаник называется. Вот так же сделаем, потом еще вот так. И тут надо сломать место. Или еще так же. А, ну да так же. <клёх> делаем вот такой квадрат большой. Это не квадрат. Вс, дядь, посмотри, как я это нам сделал. Надо квадрат сделать Расшири... именно квадрат. Расширение нашего острова. Ой, тут есть одна проблемка. А я пирамиду делаю. Нет. Молодец. Но скоро ночь, нам надо будет на э, спать. Это еще не так, так недостаточно еще. Можно вот так сделать. Ой, вот такой нормальный размер. Блин, накаркал лучше. А сейчас спать? Сейчас, я приплыву. Я плыву. Я тут просто пирамиду начинал делать. Да какие нафиг монстры? Я вообще никого не вижу. Ну, у нас сейчас по, по сложности сложная. Вот моя лодочка. Мы уже 35, я, Может, 35... минут выживаем. Где День... монстры? Покажи мне хоть одного монстра, из которого я не, с... не могу поспать. Они могут Ты под землей быть. Да вы я спать не могу. Это моя кровать. Вы не можете уснуть. Да какая разница, что они бродят, где они не бродят? Мы нашли этого крипера, он был здесь. Ч ГГ написал? Вот и им просто пара приколов. Я пошла дальше расширять нашу платформу. А я пошл дальше делать пирамиду. А можно к тебе? Я Скажешь, как... уворачиваюсь Скажешь, от скелета. Как... Скажешь, когда ты Уворачиваемся от скелета. Скажешь, когда ты придешь mm -mm. туда? Я уже приплыл. Приплыл? Да. Дрифтим. Я хочу прям красивый дрифт сделать. адрес такой такой нормальный даже развернулся привет можно тебе помочь? вот пирамида делаем пирамиду да да а ну дай блоки а окей на, на два стака а Мы сюда посадим жителей, они будут нам тут торговать. О, да-да-да-да, класс! Молодец! Так, вот а а мы уже угу. настроили. О, половину тоже застроил. Сейчас я тебе сделаю, всё я сделал, можешь строить блоки. А ты уже все сделал, пирамид почти. Ну-ка, я хочу попробовать этот быстрый строительный метод. Ну да, я бы уже умер в Бедварсе бы. Навыки у меня так себе Бедварса. Ну я, блин, кликаю так, что, кабу... что так, так кликаю, что как будто это похоже на читы. Все. О, пирамида готова. Знаешь, да, здесь, да, здесь, здесь можно попробовать, здесь можно попробовать и формилку пока временно сделать. Где вход будем делать? Не знаю. Но пока пусть так стоит, мы потом придем к ней. Вот тут надо закрыть вот так кроме а то там монстры будут спавниться а им выходить а, они, а, они так будут там спавниться там, но, там см, о, я, а я хочу туда, можно? Вот туда? Ну, иди, я, я, я проплыву вот. да здесь пустой остров я уже здесь был вот, пошли, пошли пошли домой Дрейфтируем. поехали. поехали. А -а -а -а. Давай, давай, я петь, я песенку буду. Мгм. Угу. Пой петь, ну, ну чтобы нам было не скучно. Что на свете лучше нет? Так и знала, что Чай. ты ее петь будешь? Все мы пропали. Ладно. Можно пока идти в деревню поискать. Так, а ну-ка я запишу как координатки. Да я а давай дерево, эти деревья я буду вступать, потому что их слишком много. Подожди. Сейчас запишу пока координаты, мало что мы будем куда-то уходить. 90, 95, 63, 63. Смешный? Ну я не напочуваю. Да. А зачем ты. А зачем ты тут связь так поставил? Так вот они координаты. 195, 63. Что это ты координаты. Где? А зачем эти координаты? А я их чтобы не забыть. И но э, Я поправила. Обратно подплываю. Обратно, пожалуйста. Я тебе помогать буду. Так, давай без песенки. Давай в Моя И чё? Нужен куда я в путешествие поплыл а ну давай поехали. то есть деревню ну, искать хочешь ну, я дерево подабываю ну, давай О, э, а я поплыл я поплыл давай давай у нас тут деревни много я могу тут забывать Па -па а я плаву. А что она делает-то? Быстро. Она она бесшумная? Она бесшумная? У меня уже 37. Да, что мне ударило по дереву? Чем мне по лодке долбануло? Это, наверное, был этот утопленник. Я просто дорожку буду делать вот этим всем островам. То есть и, пирамиде, и к... я плывуха по какому-то бешеному в океану. Я нигде не могу найти сухое место. я какого кстати, уровень? Первый, а, у меня 13, 13 У меня А, у меня тринадцатый. Тринадцатый, Странно, впуст. О, деревню! О. Деревня? Как тебе? Можно к тебе подрекла? Сейчас я ее зовут. Сейчас я тут это. Можно этого убить, как его? Ну ты понял, кого. Ты, ты пока ты пока, уб... ты пока убей этого, а я пока зовутаю этих. О, кровати, кровати, нормально, нормально, кровати. Я знаю, как Сейчас. Так, давай, давай. О, я, пока, я пока я пока подобываю нам... вот эти лампы вот эти лампы. А я пока буду добывать. Но печка Печка нам понадобится. Вон, там, давай, еще давай, лам, там, еще там еще лампы висят. Я буду лампы добывать. короче, тут... Ой, ну, мой, я тут кочек, а ну убивай, я сказал убей